Привет, ребятушки! Сегодня мы с вами будем писать вторую часть нашего леса, но начну я с такого не особо приятного объявления. Мне самой неприятно, не особо, скажем так, да, вот, и думаю, что кто-то из вас расстроится. Ну, дело в том, что ни для кого не секрет, что монетизация в Ютубе отключена, да. Я не буду там ходить, юлить. Я все вам сразу расскажу, как вот оно есть. Поэтому я решила немного поменять наш формат видео. То есть полные мастер-классы у нас будут выходить на пусти. Я завела там канал. Буду выкладывать туда полные видеоуроки. Чем будет удобно это в Ютубе? Вы, допустим, можете посмотреть этот же мастер-класс. Он будет как бы в демо-версии. Вы смотрите его, там ускоренное, да, возможно, он там не полностью будет ускоренный, так вот какие-то фрагменты, моменты, вот, вы посмотрели, понравился вам, к примеру, мастер-класс, вы пошли на бусти, там приобрели, купили себе этот мастер-класс и написали эту картину, да, какую-то работу. То есть, по поводу оплаты, не пугайтесь, там цены не космические, там не 16, не 15, не 20, тем более, тем более да, там, и даже не тысяча. Это символическая оплата рублей, там, по-моему, 100 или 150, что-то такое. Вот. Потому как, я еще раз, да, повторюсь, монетизацию у нас нет никакой. Вот я, допустим, от Ютуба не получаю вот вообще ничего абсолютно, и как бы, а расходники, те же холсты, те же краски, те же кисти, хотя они редко выходят у меня из строя, но это все-таки расходники, его надо покупать, вот, то есть все это требует денежки, да, плюс я еще до этого, как бы, вложилась, и хорошая камера, и хороший свет, и хорошие звуки, там масса-масса всех вот этих примочек, чтобы качество вам было хорошо слышно хорошо видно то есть ну это нормальный человек он всегда да вот на работу вы же тоже ходите не из-за того что вам там супер классно и вы там я буду сутками работать не надо мне ничего платить да ну это глупо конечно хочется я не планирую там зарабатывать каких-то миллионов на этом ютубе. Я думаю, это вообще, по-моему, нереально здесь никаких таких миллионов заработать. Но хотя бы на расходник, чтобы вот поэтому мне приходится вот такие вот меры принимать, чтобы хотя бы закупать те же краски, те же холсты, чтобы не в минус хотя бы снимать. Вот, не говоря уже там что я там поеду на какие-то Канары сейчас заработаю, на Канары поеду, да? <смех> нет, хотя бы на расходники. То есть, ну, вот такое вот, в общем, не особо приятное объявление, но это вынужденная мера. И также я буду, наверное, все-таки сюда иногда закидывать и полные мастер-классы, ну, чтобы хотя бы хоть что-то было, но в основном все будет на бусте. Так что Ссылочка, повторюсь еще раз, в описании. Переходите, подписывайтесь. Также здесь будьте, чтобы иметь в виду, допустим, тот же платный мастер-класс. Да, что про что там иметь. Понятие о том, что вы приобретаете. Вот. Ну, на этом все. Приступим к рисованию. Сейчас я переключу камеру и мы начнем. Ну и вот продолжаем мы, ребятки, рисовать с вами нашу картину. Она у меня уже тут просохла, 10 раз просохла, времени вообще нет никакого. Вот сегодня немножко выдалось времени, продолжим с вами писать. Референс я уже использовать не буду, то есть нет в этом смысла. То есть у меня уже какая-то, да, своя вот цветовая гамма здесь есть. Примерно я там запомнила, что у меня где было, как бы, ну, с этого так как будем продолжать а, то есть смотрите по красочкам то же самое добавила я единственная королевскую голубую вот она пока у меня здесь висела сохла а, я все смотрела смотрела на нее и мне хочется прям вот прям вот хочется небо сделать более светленько такой понежнее что ли разбавитель тот же самый white spirit а, кисточку сейчас я вот такую вот чтобы видно было скошенную взяла синтетику вот и буду прорабатывать не будем долго мы там до да, вступление какое-то уже я вам объявление такое рассказала на 4 минуты там достаточно вот я возьму сейчас небо сделаю королевскую голубую с белилками можно друзья замешивать мастихином то есть чтобы вот кто не чувствует еще сколько красочки подчеркнул да? то есть можно использовать мастихин вот и вот эти вот моментики где-то светлее где-то темнее не надо даже не обязательно там полностью все это дело перекрывать ну, то что у нас уже до да, нанесено там не обязательно его перекрывать полностью другим цветом я просто хочу чтобы у меня более ясная такая вот небушка небушка было и красочки я немножко в принципе беру чуть-чуть смочила кисточку чтобы краска не сухо да шла в растворителе и вот пошла вот здесь можно какое-то окошко сделать. Вот таким вот образом. Чуть-чуть сделала эти окошки посветлее, более такие вот понежнее это небо. Так, промываю кисточку. То есть я окунаю в разбавитель и вытираю хорошенечко от тряпочку. Дальше, что я хотела бы еще сделать? Ну вот давайте проработаем вот эти вот, собственно, наши деревца, да? Вот возьму белилки желтенький, немножко оранжевого, вот таким цветом, более солнечные. Вот так вот. тоже полностью не перекрывая весь этот а, цвет который у нас есть оранжевый очень хорошо помогает отходить смотреть и представляете вот где у нас пошел да, луч. Света, которое вот он части светом, да, вдал. То есть вот их мы и высветляем, солнышко сюда подбрасываем. Вот больше оранжевого где-то, да, вот показать. То есть каража, она у нас тоже где-то там вот углубления какие-то, да, там будет темнота. Ну, то есть потемнее, не то, что прям темнота. Это мы сейчас тоже покажем. Вот возьму умбрачку. И сама, да, вот кара, где-то там вот какие-то такие есть углубления, где она у нас темненькая. Вот на этом дереве, я помню, где-то было, сейчас у меня нет референса, да, перед собой. Вот где-то там что-то какие-то были вот тут темные такие моменты ну, примерно так вот покажу красочки немножко прямо у меня. и такими вот легенькими легенькими вот так вот раз раз раз раз видите мазочками как бы оставляю краски немного и вот получается такое, создается ощущение, что у меня здесь кора какие-то там, углубления в ней. Вот таким образом что-то показали. Ну и, естественно, не одинаковые, да, и делаем. Дальше, вот здесь у меня тоже очень фиолетовый. Фиолетовый у нас должен остаться. Там вот такой вот теневое есть, немножко фиолетовинка. Но все-таки а, больше он такой должен быть зеленоватый. Вот возьму желтый, умбра. Что мы еще сюда можем добавить, чтобы... Ну вот давайте попробуем цирулю, чтобы получить такой вот... Цвет мха вот этого вот. Вот, больше цируливаем, вот такой вот зеленоватый. Чуть-чуть попробуем белилок. То есть, видите, опять-таки, вот примерно зная, вот если вам надо, да, получить зеленоватый этот оттенок мха, то есть он зелененький, да, то есть, вот зеленого у нас нет. То есть ну мы знаем, что если мы смешаем, добавила умбра чуть-чуть, чтобы не сильно зеленый был, мы знаем, что синий-желтый дает зеленый, да, и мы с вами вот наносим, то есть смешиваем, я заговариваюсь, так как и сюда, и туда, и поэтому иногда несу что-то не то. Вот, то есть примерно понимаем, да, но си синий желтый а, тоже, к примеру, там получается яркий, да, какой-то зеленый. А нам нужно что-то приглушенное, то есть приглушаем вот коричневеньким умброчкой, то есть что-то вот такое вот. Вот эта фиолетовинка, видите, она остается местами, но и а, придаем нашей коре более такой вот зеленоватый оттенок мха. Так, вот здесь корешочки. Я хочу, так, солнышко сейчас подкину вот сюда, где у нас тут корень, да, он а, освещен. Вот так чуть-чуть. А у основания я хочу затемнить. Вот я возьму умбру синий. Получается такой темно-темно-зеленый. Вот чтобы он зеленым не был, мы тогда добавим еще маджента И сразу получится такое что-то очень-очень темное, почти черное. Почти И вот здесь вот я, корешочки, они там в траву, в тень уходят. Я их затемняю, затемняю. Также зеленоватый оттеночек сыруль у меня опять убегает вот сюда пущу на вот это делится опять-таки не полностью перекрывая да заметили так желтый с белилками вот здесь солнышко добавим Вот так можно чуть-чуть, как бы, процарапывая туда увести. Дальше вот этим темным цветом можно вот эти ветки в Ну тоже не полностью, а как бы я его. Так, опа, белый подмешался. Окунула кисточку растворитель и все, сразу белый вышел. Сделаем заново. Ультрамарин, Умбра и Маджента. И вот добавляем на стволики, которые в тени. Вот здесь тень. Да можно. Особенно вот, допомним, да, как я говорила, светлая и рядом. Темная, то есть подчеркиваем. Вот так создаем наши деревца. Ну и опять таки помните, что вы не делаете точную копию, да, той картины. То есть мы не настолько специалисты, чтобы там прям досконально сделать какую-то копию что-то такое пишем свое то что нам нравится также вот здесь этим темным цветом сейчас добавлю стволиков каких-то немножечко а, там у меня есть еще светлые да вот эти деревца сейчас я их вот так тоже побольше желтенького вот оранженького то есть когда сильно выбеленное, белил когда много, ярко солнечно смотреться не будет. Солнце это не белый цвет, солнце это вот желтые, оранжевые, какие-то красные, да, с белилами, но он все-таки такой вот имеет цвет не чересчур разбеленный вот как-нибудь вот сюда поведем сделаем поинтереснее чего-нибудь то есть я уже вот это вот как что-то от себя делаю дальше возьму вот желтенький чуть-чуть рулеума яркий такой зелененький там у нас есть такие вот окошки более светлые между просвечивается там то есть смотрите вот эта полянка она у нас как бы тень там до да, внутри но вот это вот дорожечка и там вот тропинкой и вот попадают на ту то есть если смотреть вот планово да, это вот средний план это вот дальний план то есть на тот между средним и дальним разделяется тропинка то есть туда попадает свет и вот вот эти вот вот этот ряд деревья вот он вот там за этими деревцами вот он там где-то просвечивается какие-то вот окошечки там виднеются чего-нибудь такого интересного не просто какие-то черточки да какие пятнышки интересные нанести надо нам чтобы было поинтереснее вот там окошки какие-то появились Дальше вот этим темным цветом еще вот здесь проработал. То есть уже я смотрю, что мне там. Так, еще раз умбра ультрамарин и маджента. Вот таким вот цветом. немного краски жидкости вот я чуть, чуть собрала прям чтобы немножечко было также этой кисточкой очень удобно какие-то вот темные веточки прорисовать. То есть добавим сейчас каких-нибудь корявеньких веточек. Опять-таки помним про эффекты вот эти вот заслонения. Да? Так, куда мы сюда поведем? Тут-так-так. Так. куда-нибудь сюда пойдет. Еще есть такое интересное правило, вы тоже за него должны, в принципе, помнить. То, что, вот смотрите, видите, темная ветка на темном, она не видна, да? А если мы, смотрите, проведем здесь же, вот здесь светлая часть, да, освещенная, и проведем светлую, мы ее уже видим да то есть смотрите даже можете понаблюдать за природой в принципе сами и вы увидите такую интересную штуку к примеру вот идет дерево да у меня, допустим, есть такое дерево на фоне темного забора. Вот оно растет. И дальше, естественно, там небо. И вот ствол, он же хоть у корня, хоть на макушечке, он одного и того же цвета. Но такой вот парадокс: там, где он на фоне темного забора, он кажется светлый, а на фоне светлого неба он кажется темным. То есть, хотя он одного цвета. И вот также можно такой прием использовать и в рисовании вот этих вот веточек вот где у нас попадает на темное там делать его немножко светлее а где он у нас на светлое попадает делать наоборот темнее то есть такие вот приемочки можно каких-то бличков подкинуть опять таки видите я вот уже от себя что-то такое добавляю, чтобы было видно. Мои веточки. Сейчас-то, конечно же, все перекроется еще листочками. Так, протираю кисточку. Ну и давайте сделаем вот эту да, зелень. Я ее не хочу как-то делать чересчужую. Очень выписано как-то вот теневую я оставляю и вот этой же кисточкой сейчас попробую да вот ей я буду наверное делать где-то вот добавлю с ультрамарином замес уже зеленый видите темнее то есть и вот так вот так вот так кисточку прокручиваю где-то совсем маленькие точечки вот так можно листвует оставлять больше ультрамарина к примеру более такая темная зелень Вот кручу верчу вот здесь замешаю больше с и чуть-чуть белил или даже королевской вот добавлю вот такой цвет вот он где-то вот здесь а кое-где такой цветик мелькает здесь и можно принципе, где-нибудь вот вот здесь что-нибудь. Тоже, чтобы он не в одном месте да, был, а этот цвет, это помним про это всегда, если вы какой-то вот оттеночек добавили себе, да, в картину новый, то есть не в одно место его внедряйте, а как бы старайтесь, чтобы он как бы там, там был, чтобы он не был такой, как вырви глаз вот он в одном месте и все с чего он туда для чего ну и помните да макушечки у нас больше освещены то есть более такие светленькие яркие цвета ниже опускаемся там более таки потемнее уже. И вот носиком работаю, вот так раз, потыкала-потыкала, видите, пятнышки там, хоп, повернула уже другие пятнышки. То есть крутите кисточку, не стесняйтесь. Чтобы более естественные получались. Вот вы знаете, еще, также вот я люблю, конечно, смотреть других художников. Вот Ольгу Базанову, да, я смотрю. Вот. У нее, кстати, классный прием. Кому, если удобно, несколько кисточек брать и вот листву создавать. Можно попробовать так, если вам удобно. То есть не, не, не обязательно, понимаете, вот брать и как я рисую, и вот, значит, вот Марина показывает, значит, так надо рисовать нет вы можете ну, я вам показываю да но вы можете какой-то приемчик у меня взять какой-то там свой добавить вот удобно вам так допустим да вот смотрите я более темный с ультрамарином замешала вот я ниже опускаюсь тут уже делаю более темные пятнышки то есть какой-то прием допустим у Ольги Базановой там или у Игоря Сахарова кого вы смотрите кто вам нравится то есть это вообще без проблем. Вот смотрите, яркое дерево. Я хочу его сделать ярче. И вот около него прокладываю такую вот темную зелень. Вот сюда темнотиков. где-то разбиваю вот эти стволы чтобы они были такие вот видно было что там масса не просто они там торчат забором до да, каким-то а что там вот масса зелени ну и не знаю стоит не стоит сейчас попробую так с королевской наверное каких-нибудь вот таких оттенков более светлых как бы на передний план и вот эти стволы хочу немножко сейчас вот вижу сделать потемнее вот так таким образом. Дальше вот здесь у нас травка растет, то есть ну, начинаем показывать травку, естественно полностью не перекрывая весь всю вот эту темноту. Так желтый королевская голубая нашим вот этим темным цветом где-то тиглотиков потоньше хочу сделать эти стволики, чтобы они так сильно не выпирали. сразу другой вид становится, они уходят туда подальше. Дальше белилки, вот возьму и желтенького и вот эту дорожечку нашу освещенную так желтенького побольше дорожечка у нас солнышком освещена а, где-то добавляем оранжеватых оттенков то есть не работаем а, одним цветом то есть делаем что-то разнообразие цветов чтобы это было красивенько Так вот. Также наши солнечные зайчики, да, вот здесь. Вот эти вот просветы, которые а, сквозь листву. Он у нас в прошлый раз подмешивался с синим, неудобно было. Сейчас мы можем нанести вот эти вот точечки, пятнышки, уже как бы нам синий не мешает. Так, направление вот сюда. Немножечко окунаю в разбавитель. Так. Вот этот захвату желтенький вот сюда Охрочки чуть-чуть вот здесь тоже очень выбелено получилось желтенького вот так в краешку захвачу Опять-таки тоже тут какая-то травка, зелень, да, что-то освещено хорошо, что-то менее. Где-то тут пускай, допустим, солнышко до да, пробивается. Так, больше ультрамарина. А такая более темная зелень у нас будет вот здесь. Почему? Кто-нибудь знает? Вот плохо, что не могу я мастер-классы такие проводить онлайн, чтобы с вами общаться напрямую. Потому что у нас контраст, да, на светлую дорожку выходят более темные травинки. Я думаю, вы догадались, да, я об, это, об этом, про эти контрасты постоянно говорю. Дальше вот здесь где-то такие вот, видите, где-то горизонтально ставлю, где-то вертикально эту кисточку, то есть, чтобы создавалось такое ощущение вот этой травы. Вот возьму вот этого темного сюда. Кину вот здесь. Темнотики, какие-то темнотики. То есть даже не особо задумывая ставлю, вот, честно слово, друзья, вот какие-то пятнышки, чтобы это, ну, что-то было похожее на травку, где-то там а, темнее, где-то светлее. Ну и полностью все, естественно, не перекрываю работаю все той же кисточкой вот беру посветлее вот здесь у меня пускай полянка будет такая вот посветлее более темный зеленый вот на деревья да вот сюда <coughs> Оно же не может у нас там а, дерево расти под ним вообще травы нет то есть ну вот запускаем а, травинки так как у нас здесь свет да вот светлые части то есть туда мы добавляем больше вот так аккуратненько подцеплю более темных травинок там где кора у нас а, наоборот более темная добавляем более светлых вот. тут травинки у нас темные видим да. Вот берем, добавляем как бы на передний план более светлых. Вот уже видно, да, что-то что-то пушистенькое там. Вот сюда посветлее травинок. И, естественно, помним про то, что свет у нас любит более пастозную красочку. Вот ее можно. Более пастозно отпечатывать. Ну, просто прикладываю основанием. вот Слегка приложила вот такие. Ну и прокручиваю. Вот так вот прокручиваю э, в разные стороны. Вот она трава, в принципе, друзья мои. Здесь ничего сложного. Крутим, крутим, и получается у нас травушка. Можно взять какую-нибудь щетинную веерную кисточку. Но тоже, видите, очень такой белесый прям оттенок. Не хочу я прям эту белизну. Вот добавлю лучше, больше желтенького. Но опять-таки помним про то, что... Так, вот здесь потемнее. Кисточку протираю. вот на, на светлые вот это тут что-то какие-то камешки или что-то да там вот потемнее добавляем царулю мы можно помним про то что у нас не только не то если Опять мысль потеряла. Если у нас, допустим, вот мы нанесли вроде бы яркие, да, но ярко не смотрится. Боже мой, боже мой, что же делать? Берем, просто добавляем рядом более темных. Так, сейчас как вот такой вот темный-темный. Вот, добавляем каких-то пятен, где-то между более темных и наши вот эти вот травинки становятся намного ярче потому что рядом появился темный цвет вот, вот туда травинок там вот тоже что-то такое есть сюда посветлее чего-нибудь немножко там уже дальний план в принципе вот, там туда какие-то немножечко Выглядывают, это же все-таки лес, да? Травки много. Вот здесь тоже подчеркнуть более, так вот, поинтереснее. Вот так вот прикладываю, как бы создаю вот этот вот лесок. Здесь у нас тоже там какая-то вот эта вот дорожка. Она с фиолетовинкой какой-то. Вот возьму королевскую, возьму немножко мадженты. То есть по чуть-чуть добавляю, смотрю, чтобы у меня такая вот фиолетоватый оттеночек получился. Сейчас вот им попробую. Ну да, если сильно не давить, а так чуть-чуть, вот даже можно больше розовинки, немножко так вот показать. Так, сюда белилок еще. Вот добавлю вот этот оттенок. Вот сюда, куда-то. Немножечко. В общем, оно должно смотреться таким вот. Ой, оранжевый, куда убежал у меня? Так, вот захвачу оранжевого прям капельку капельку вот где-то здесь прям вот много кисточку вытерла и то что осталось немножко вот так еле еле касаясь солнышко добавлю более теплая чтобы было все это так коричневый с оранжевинкой с вот этой рыжинкой вот здесь все-таки у нас тень такой ствол да он очень бросается в глаза то есть мы туда добавим немножко вот этой вот коры да как бы более темных участков и вот у нас уже то более похожее получается ну и вот зелень собственно здесь теперь проработаем так сейчас я на окуну кисточку беру вот такой цвет и вот опять как и здесь вот делали в принципе начинаю примакивать но помню про то что мне вот самые темные те нежелательно не до да, перекрывать полностью где-то ярче желтенький вот у нас здесь темный стволик сюда добавим более ярких где-то наоборот вот здесь дальний лесок. Там вот проработать можно более темным. какие-то места у нас останутся прям такими вот почти нетронутыми как вот в подмалевочки было здесь глубину этого леса покажем прям а -а -а, ультрамарин и умбра Наш темный цветик. Вот туда. В глубину туда. Сейчас вот э, я хочу немножко э, поработать с вот этим вот э, тенью которая падает королевская голубая маджента и вот беру ультрамарин вот такой цвет и вот я его сейчас прищуривайте глазки смотрите как вам нравится, не нравится эта тень, ну и не забываем эти окошки э, оставлять. нибудь интересные и тоже не одинаковые делаю протираю желтый вот этот оранжевый с белилками вот так больше желтого Хочу больше солнышко дать. Вот так вот. И сейчас я добавлю себе красочки и э, уже щетинной кисточкой, можно в принципе какую-нибудь веерную взять, более на переднем плане, которые вот э, хвоиночки вот эти вот сделаем поярче и более пастозно вот друзья вот такую кисточку взяла щетиночку окунаю в разбавитель беру желтенький вот так вот прям побольше куда-нибудь вот сюда добавлю так ну с чем мы его если мы с королевской смешаем вот в стороне попробую ну, в принципе нормально и вот самые такие вот освещенные. Вот такой же щетинкой можно, кстати, и травинки. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп. Видите, легонечко, как бы причесовая получаются травинки. Белилок нужно немножко. Более, допустим, яркие. Но тоже с белилками с этими опять-таки повторюсь да не увлекайтесь сильно потому что о, они вот эту яркость убивают белилки эти так цирулиум возьму все таки видите уже вот с белилками он уже не такой цвет не такой яркий и вот набираю прям хорошенько-хорошенько. И начинаю вот здесь тоже вот так вот прокручивая. Где-то более жирные мазочки остаются, где-то более вот такие вот... Вернее, не жирные, а более широкие, где-то более такие точечные. Вот добавляю этой... Вот здесь, да, темный фон и вот здесь можно нанести даже вот больше желтого такого освещенных этих Вот здесь немножко видите захватила того того оттенка то есть более разбеленного более желтого <свет> вот где у меня темные до да, места тут можно чуть-чуть более разбеленного чтобы видно его было хорошо Ну, таким образом я добавляю вот эту вот хвою эту там э, на рисуночке было более так э, как бы пятна побольше вот и сейчас их натыкала да не какие-то мелкие как лиственное что-то вот я сейчас возьму и немножко вот как поприжимаю уголочком кисточки чтобы все таки что-то типа хвои хвоинок было Что такие вот ветки получились у меня на листницу похоже то есть просто пятна наношу А вот тут сделаю более зеленые, пускай они будут. Такие -то. не передний план, а уже более дальний. Добавлю сюда таких вот пятен. Так, сюда. То есть какие-то оттенки, чтобы они прям вот вперед сильно не выпирали. То есть у нас вот эти да, деревья впереди. А вот пускай они у нас лучше будут как бы на переднем плане. Вот такой умро с цирулиумом. Вот куда-нибудь тут тоже можно где-то перекрыть. Темных добавить. желтого, так прищуриваемся, смотрим, где мне хочется, ну вот тут чего-нибудь хочется тоже, дать каких-то более темных, тут пускай перекрывает стволик, сюда попадают какие-то, то есть это лес, да, там заслонения идут Вот таким образом умбра и маджента вот можно такой какой-нибудь темный оттенок красноватый внедрить тоже куда-нибудь в теневые будет очень интересно то есть не, не просто у нас да вот какой-то такой цвет где мы смешивали умбру с ультрамарином а более интересный желтый с белилками беру и вот где-то прям совсем немножко таких Солнечных. Прям вот выкладываю. Но опять-таки не переборщите. Пожалуйста, с этим с этими белилами то есть ну, подроскинули там там немножко видите ну, ярче стало, да, засветилась и как бы лучше остановиться в принципе уже вот я сейчас на паузу нашла нажала отошла посмотрела у меня уже солнышко видно единственное что мне хочется вот, наверное, сейчас умброчки взять э, и какие-то веточки, вот, знаете, как ну, доделать. Вот так вот прям хочется прикрепить их. Так, разбавитель, умброчка. Э, вот чтобы их было добавить, э, скажем так... Э, Каких-то вот маленьких деталях, да, вот каких-то таких вот веточек. Так, сейчас я добавлю ультра Марина. Немножко темный цвет сделать. И красненького сюда. Ну, красненьким аджентом. Белый выходит с кисточки. Не хочет он темниться. Вот. Так. Еще раз в разбавитель. И вот э, между листвы, вот прям носиком-носиком, вот этот, который выше. Вот, вот где-нибудь, знаете, вот добавить вот этих вот веточек изюминку вот туда у меня листы я так набросала набросала и она как будто в воздухе висит Вот возьму добавлю сюда каких-то вот так вот буквально чуть-чуть и не сплошным. то есть повели вот полностью ветку да это надо было делать изначально то есть мы сейчас как бы пляшем между листочками представляем это то есть с разрывами делаем вот эти вот, вот сюда тут где-то какая-то пойдет веточка вот здесь что вот какие-то поставить черточки, но тоже смотрите как бы логично она там будет это веточка черточка или нет, то есть Анализируйте всегда, когда рисуете, думайте, да, для чего вы это делаете. Когда вы это научитесь делать, анализировать свои действия и понимать, для чего вы туда или там сюда, неважно куда, наносите, к примеру, какой-то цвет, либо какую-то там веточку, то есть. Когда вы начнете это делать, начнете об этом думать, не то чтобы бездумно перерисовывать то, что вам художник показывает, да, там вот в мастер-классе, и бездумно все это делать, по-любому же у вас получится немножко по-другому, правильно? Где-то там веточка у вас не туда пойдет, повернет. То есть, и когда вы научитесь все это, друзья мои, обдумывать, а не просто. Тупо переписывать, как, как вам говорят, вот здесь зеленый, там красный. То есть тогда у вас все начнет получаться, даже если вы отклонитесь, к примеру, да, в свою сторону куда-то вот от работы, вы с легкостью допишите работу и уже без мастер-класса, потому что вы будете знать, примерно понимать, да, куда и чего вообще там должно идти. Вот. вот здесь можно каких-нибудь темных стволиков на более светлом подбросить. То есть у нас там тоже не все же... Так, я, наверное, закрываю, да? Не все же у нас там светлые стволики. Там у нас и темные есть. Вот мы их добавим. Так, наши вот эти яркие окошки пропали. Когда я там урезала, ну, так немножко вот такого состояния. Так темнотиков хочу вот здесь. Вот так немножко как будто тут а, какая-то травинка. А, оранжевый с коричневым. Вот здесь какие-то тоже чего-то там лежит на тропинке. Ну, вот я покасаюсь немножко, как будто у меня тоже тут что-то упало. Я не знаю, если это елочки, какие-то там листики могут падать. Ну, что-то там лежит, камешки, возможно, какие-то. Не знаю. Ну, так, для интересности, да, пускай оно тут лежит. Чего-то, пятнышки. Дальше вот такой темный ультрамарин у нас вот здесь, прям вот чистый беру, ну там умбра подмешивается немножко, тут у основания потемнее, и вот я помню, что вот здесь было пятнышко темнее, я его пыталась здесь создать, вот, вот таким образом, Дальше так. Возьму еще ультрамарина. Мне хочется травку кое-где затемнить. Возьму вот эту щетинку и возьму умбру с ультрамарином. И вот некоторые места. Вот тут под деревьями между деревьями, да, вот, добавить темности. Ну и плюс это дополнительно как бы, какая-то такая многослойность получается. вот здесь у нас такое прямо вот так вот и тоже так что нет краски О. сюда немножко светлых тоже ярких так что видите, можно в принципе и скошенная можно и вот э, щетинкой тоже шикарно получаются травинки только она вот видите выгнутая как бы немножечко да такой веер а есть щеки щити... так сюда покажу а веерные вообще вот такие да прям вером то есть ну, но она получается отпечаток вот у нее а у той получается прям вот вот такой вот. Ну то есть тоже крутите ее, вертите, чтобы оно не было вот такими дугами у вас трава как бы ну, более, чтобы естественно смотрелось. Вот таким образом. Вот возьму чистый желтый вот сюда вот. Да, сюда. Где-нибудь здесь, пускай солнышко подсветит. Вертикально, да, вот поставила тоже. Вот ее раз. И вот так настукивая, получается, какие-то длинные травинки. То есть. Ну, Если кисточка есть, то есть надо ее пробовать по-всякому использовать, чтобы получались какие-то интересные, красивые эффекты. Вот, вот на такого натыкала, да, что-то прям душевненькое такое интересненькое получилось. вот сюда у меня пускай вот так пойдут какие-то более высокие травы тут темнота у меня пропала немножко возвращаю таким образом ну вот друзья мои я на этом наверное буду заканчивать потому что не хочется нагружать еще больше то есть у нас видно передний план да вот этот более дальний средний план дальний у нас там вообще такое вот как бы и небушка видно ну приблизительно тот сюжет мы воссоздали да? Немножко по-своему, ну, как бы с -с саму суть я показала вам. То есть, все, на этом все. Не забывайте подписываться на Бусти. Ссылка будет под каждое видео. Сейчас я покажу поближе, как это все получилось. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока.